Приветствую, мои любимые, как же я за вами соскучилась. Вот и завершился 17-й поток нейровибрационных сеансов, в котором я полностью была погружена. А теперь мы снова возвращаемся к проживаниям дня в таком формате, который вам понравился, это видеоформат, чтобы я могла немножечко раскрыть тот посыл, который я хочу к вам направить, чтобы вы действительно не просто прочитали и через призму уже имеющегося опыта, без изменений, в общем-то, как-то увидели, прочитав вот это проживание дня, увидели то, что я хочу донести, а именно через призму немножечко нового опыта. Я буду давать по чуть-чуть, так, чтобы вас особо, не штормила, и, конечно же, всегда во время любых встреч я с вами работаю вибрационно, поэтому у нас с вами будет в таких видеоформатах двойная польза, даже я бы сказала тройная, потому что семинары короткие я вести не умею, это на 2-3 часа вас это утомляет поэтому это еще одна польза, мы будем с вами таким форматом разбирать одну маленькую тему, вы будете получать новые проживания, я не хочу это назвать знаниями, потому что очень важно в проживаниях дня именно проживать в течение дня, то что вы услышали от меня и то что мы проживаем то есть это именно наблюдать как данная фраза разворачивается в вашей жизни в течение как минимум дня вспомнить как эта фраза, суть этой фразы разворачивалась в вашей жизни до этого момента. И наблюдать, как она будет у вас разворачиваться дальше. Тогда от этих проживаний будет польза. А если вы будете читать, говорить, о, классно, как сказано, и идти дальше, то это останется таким неким цитатником бесполезным, который ничего, ну, никаких изменений не произведет в вашей жизни. Поэтому я надеюсь, что вы услышали, мы именно проживаем в течение дня то, что мы проживаем. Вы можете возвращаться к прошлым проживаниям, которые вы можете найти под хэштегом проживания дня. Во всех моих соцсетях, пожалуйста, добавляйтесь, смотрите, читайте, проживайте. До этого я еще писала текстом какие-то пояснения, ну вот теперь видео. И, конечно же, я вам очень благодарна за ваши комментарии, я благодарна вам за помощь нашему проекту, когда вы ставите лайки, репосты, потому что именно благодаря вам люди, которые, возможно, искали давно полезную информацию, вот как вы когда-то вспомните, ведь мы не даем рекламу, мы принципиально не делаем рекламу, мы ни копейки не тратим на рекламу, все люди, которые вот более 15 тысяч подписчиков у нас есть, это все люди, которые или нашли нас в YouTube сами, или в большей степени у меня работают в, именно рекомендации. И, кстати, мы еще об этом потом будем говорить, предположим, вот астрологически я себя рассчитывала, то как раз-таки у меня идет тема рекомендаций. Привлечение, способ привлечения клиентов, именно рекомендации. Я вот наблюдаю, действительно, больше 18 лет я никогда не давала рекламу. Если давала, то как-то так кратенько. Попробовать, что это такое в рамках какого-либо обучения. Но мне это не приносит ни удовольствия, ни, ни пользы. Поэтому мы очень благодарны вам. Ставьте лайки, делайте репосты, приглашайте друзей, делитесь, только не навязывайте. И благодаря вам кто-то еще один человечек проснется, кто-то станет еще более счастливым. Итак, наше проживание дня на сегодня будет посвящено тому, в чем вы погрязли в большинстве. Это страхи, любые страхи, абсолютные любые страхи. И очень хочется, чтобы вы осознали, вот прям закрывайте глазки и посмотрите, вот э, вспомните самое-самое заветное ваше желание. Вот любое, и я делаю ставку, знаете, как, как на джекпот, что именно страх мешает вам идти вперед. Любой страх. Страх облажаться, страх опозориться, страх не получить желаемого результата и так далее, и так далее. Страхов очень много. Есть страхи сознательные, есть подсознательные. Они делятся на два типа. Есть реальный страх, это когда, предположим, вы в лесу, еще и без ружья, и вам навстречу бежит разъяренный голодный медведь, который встал после зимней спячки, и он хочет кушать и он бежит прямо на вас, а у вас даже ружья нет, и даже топора нет, вы грибник, вы не можете а, ничего сделать. Вот это реальный страх, страх угрозы жизни, все остальное это страх сознательный, либо подсознательный, а, надуманный нами. И вот а, ключевой момент а, нашего проживания дня сегодня, а, это, а, он состоит в том, что... Все люди, все, без исключения, даже успешные люди, просто там немножечко меньше подсознательных блоков, и они даже боясь, они идут вперед. Вот все люди, ведь а, они не боятся неизвестного. Люди боятся потерять то, что они имеют, поэтому они отказывают себе идти в будущее. Это можно рассмотреть на примере абсолютно любой сферы жизни. Возьмем отношения. Женщина сидит, а, льет слезы, оббегала всех гадалок, всех бабок-ворожеек, оббегала всех астрологов, а, обошла все курсы, муж-мудак, простите за сленг, ну, в общем-то, мы с вами люди взрослые, да, а, пьет, гуляет, а, бьет, не знаю, там, денег ей не дает не зарабатывает ничего а она горе-горе-горьное такое бегает везде такая жертва а муж муж плохой, а я такая вся святая вся такая духовная и на вопрос а почему ты с ним до сих пор сидишь меня иногда удивляют на консультациях ответы ну как у нас же совместно нажитое имущество или а, еще более интересный, а вдруг я сейчас от этого уйду, а у меня больше никогда не будет мужчины. И, то есть, понимаете, а, а или, ой, мне так жалко того времени, которое я потратила на него или на нее, да, мои родные, мы когда инвестируем на свое время, деньги, то есть любые ресурсы, когда мы инвестируем в человека, нам жалко его бросить. Именно поэтому я всегда говорю, девушки, мои родные, не торопитесь а, вступать в отношения, тем более в близкие. Посмотрите, вкладывается в вас мужчина или не вкладывается, не только деньгами, не только деньгами, это не про меркантильность вообще, это все в совокупе какие ресурсы он в вас вкладывает, и а, чем больше он в вас вкладывает, опять-таки, я не про финансы, точнее, не только про финансы, а, тем а, крепче а, будут ваши отношения, значит, этот мужчина выбрал вас своей женщиной, и женщина, чаще всего, а, если мужчина слабый, если мужчина на, на боже, что нам не гоже, а, и женщина вкладывается в него, она тянет все на себе, она, конечно же, будет бояться потерять его, потому что там, там столько ее энергии. Мои родные, вы не, вы не этого человека боитесь потерять в данном случае, вы боитесь потерять ту энергию, которую вы вложили в этого человека. Или мне говорят, что «а я его люблю, я больше никогда не смогу полюбить. Мои родные, мы любим всегда не человека, а свое состояние рядом с ним. И если вы к отношениям подошли осознанно, что такое осознанно? Это бегом все на тренинг азбука осознанных отношений, потому что после него крышеснос в голове происходит, и вы понимаете вообще, зачем вам отношения, какие отношения и как их построить осознанный. Так вот, если у вас изначально осознанные отношения, коих, к сожалению, не более 5% я пока встречала за все 18 плюс лет своей практики, то у вас не будет возникать таких вопросов. А если у вас неосознанные отношения, вы в отношении идете от страха остаться одной или одному, от желания о ком-то заботиться, но это желание идет от нелюбви к себе, от не, а не от избытка этой любви к себе, вы вкладываетесь в этого человека, вы его нарисовали, вот надули мыльный пузырь и любуетесь этим пузырем, вы любите свое, отнош... свое состояние рядом с этим человеком, надуманным человеком, и вы это любите, вы не человека любите, вы энергетику любите, либо человека, если это отношения осознанные. И это действительно классные пары получаются, когда на энергетике успешных, ну успешных опять-таки не богатых, а наверное более, можно сказать, людей с потенциалом когда действительно люди а, влюбляются в энергетику, которая развивает друг друга, и они начинают в паре развиваться, наполняя друг друга. Но чаще всего мы как раз-таки встречаем, что, а, знаете, как в той песне, а, по-моему, Алёна Апина поёт, «Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила» а потом мы вкладываем в партнера, неважно, мужчина или женщина, мы его нарисовали, мы его придумали, мы его наградили какими-либо качествами, полюбили это, полюбили свое состояние рядом с этим надуманным человеком, и когда этот мыльный пузырь лопается, когда глазки открываются, розовые очки разбиваются, вы думаете, боже мой, а еще хуже, когда у вас идет такая болезненная привязка к этому человеку, и вы от неготовности повернуться, развернуться и увидеть будущее в своей жизни, вы цепляетесь за то, что у вас уже вот ваза разбилась, все в дребезге, хрустальная ваза раз, раз, разбилась на мелкие-мелкие осколочки, а вы ее пытаетесь склеить, да ребята, развернитесь. Посмотрите, мир прекрасен. Вы, извините, попой к миру стоите. Вы, к счастью, попой все, ну, не все, конечно, да, большинство. Вы держитесь, вы пытаетесь собрать эти осколки. Неважно, это относительно бизнеса, отношений, да и того же здоровья. Развернитесь в другую сторону. Там солнышко, там свет, там жизнь. И когда вы отпускаете, да, оно ушло, то есть не бойтесь потерять известное, развернитесь и увидьте, что впереди есть, да, может быть еще туннель, но уже есть цвет в конце туннеля. То же самое касаемо бизнеса, когда ко мне обращаются на консультации по бизнесу, а человек а, упирается, он боится оставить свой бизнес, он, он не хочет его а, как-то трансформировать, он его не хочет менять, и на консультации мы с ним определяем, что а, этот бизнес, это не совсем его сфера, или может быть сфера а, та, но нужно чуть-чуть поменять направление, и человек боится потерять известное, а, и он боится развернуться в сторону чего-то нового. Ребят, не бойтесь, мои родные, запомните, лишь страх мешает вам идти вперед. Лишь страх, а, притом он придуманный, а, заложенный какими-то блоками, установками. Этот, этот страх, он мешает вам жить еще более счастливой жизнью. Ныряйте в эти страхи, идите в них, а, преодолевайте себя. Все установки, которые у вас есть, вы можете постепенно прорабатывать на нашем сервисе исцеляющие вибрации, а, уже достаточно туда а, вложили а, практик новых, да, еще не успеваем а, в рекламном, а, на рекламном сайте написать а, все практики новые, переписать, но они там есть, их уже достаточно много, это и по деньгам, и по развитию, и по одно... нет, по отношениям еще там, по-моему, нет, они уже почти готовы, мы их дорабатываем и вот будем выкладывать, это здоровье, это финансы, это финансовые блоки, это все, пожалуйста, пользуйтесь, прорабатывайте, да, это не за один день, это не волшебная палочка, что вы сегодня один раз послушали, и завтра у вас все преобразилось, но это же работает, вы уже больше... Надцати лет потеряли в проблемах, так посвятите себе год для качественных, хороших трансформаций, пожалуйста, обращайтесь на консультации, мы с вами проработаем, мы найдем ваши установки, найдем ваши блоки, я направлю вас, как вам зажигать внутреннее солнышко, как вам преодолеть те блоки, а может быть это даже не блоки, а просто придуманная отмазюлька для самих себя. Очень часто люди путают блоки, реальные блоки от отмазки, с отмазкой точнее. И, и этому вина огромное количество не совсем верной информации в интернете. Сейчас информационное пространство кишит различными практиками, которые, к сожалению, не работают, они уводят людей от истины, и человек, вращаясь, ну, он, человек думает, что он работает с подсознательными блоками, а на самом деле он с мыслями ума гоняет их туда-сюда, знаете, как этот пинг-понговый шарик туда-сюда, туда-сюда бросает, но это не подсознание, это иллюзия, поэтому, если вы хотите жить еще более счастливо, первая консультация полная, Второе – это исцеляющие вибрации, третье – это, пожалуйста, у меня огромное количество больше, 280 тренингов, которые помогают вам. Приходите, обращайтесь, пишите, задавайте вопросы, с какой, с какой ситуацией вы столкнулись. И мы будем с вами двигаться вперед, мы будем трансформировать этот страх. Понимаете, еще в чем нюанс? Большинство тренеров обучают, как бороться со страхом, как избавиться от страха. А я всегда говорю, что страх – это ваша сила. Просто нужно уметь с ним работать. И вот то, что делаю я, я не убираю у вас страх, я а, не, не учу вас бороться с ним, избавляться от него. Это бессмысленно, и это опять-таки иллюзорно. Мы наоборот поворачиваемся к страху лицом, смотрим ему в глаза и говорим, страх, давай дружить. Я принимаю тебя, давай мы будем с тобой вместе идти вперед. И когда вы свои любые недостатки, то, что вы считаете недостатками, любые свои страхи, когда вы именно преображаете, когда вы с ними научитесь совместно действовать, нырять в этот страх, прям вот брать этот страх за руку и нырять вместе с ним, тогда вы становитесь силой, тогда вы становитесь мощью, тогда у вас раскрываются ваши уникальные способности, сверхспособности, больше ничего, ни одна практика вам не поможет. Только устранение, трансформация, точнее, подсознательных блоков и умение работать со страхом, это откроет вам уже границы, откроет вам уже огромный потенциал. Поэтому, мои родные, я желаю вам прекрасного дня. Наблюдайте, как вы не идете вперед, боясь что-либо потерять. Как вы остаетесь на месте, желая сохранить то, что вы уже имеете. Наблюдайте за тем, как в прошлом или в настоящем страх мешает вам идти вперед, в чем это проявляется, пишите в комментариях, задавайте вопросы, я с удовольствием буду отвечать, и, конечно же, я желаю вам стать еще более счастливыми, а мы с Димой сделаем для этого максимально, что в наших силах, что мы можем. На этом все, с вами была Елена Дегурова, до новых встреч, пока-пока.